Приветствую всех любителей видеоигр. Сифу убежище. Не знаю, посмотрим получится ли у меня пройти эту локацию. Я прошел прошлую на 29 лет, по-моему, еще разочек. Пришлось потрудиться достаточно долгое время. Но здесь я еще ни разу не был. Потому что убежище... А, ну да, я тоже убежище, по-моему, разу не был. Так, как тут все цивильно так красиво. Смотрите, у -у -у. Мне нравится. Черный пол. пожаловать в убежище это место для сломленных телом и духом Мы да, рады всем гостям кто переступает через наш порог с покорностью и миром такой говорит про Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. то хорошо. Так, то сильные, Ой, залезь. Ну ладно, мы его так. ох давалим. Был, он уже первый, я уже такой мощный. Так, ладно. Зато здесь красиво смотрите, как. Здравствуйте. Денег на... Чем я могу вам помочь? Сэр? А, я. Я? Он медитирует в своем офисе. Офис находится на вершине здания, просто продолжайте подниматься. Хорошо. Драться я вроде с кем могу не драться, да, совсем подряд. Но это, в принципе, в этой... Это в игре не так нужно. Так, погнали. Так. Тут есть лифт. Тут есть еще другие двери. Пойдем. Ага, открыто. Ух ты. Как здесь все красиво -то. Не знаю, куда я пошел. но пошел и пошел. Пока пройдемся. Пока не понимаю, где я, че я. Поэтому просто осмотримся. Так, еще одни двери, подъем наверх. Хоть камера чуть отдалилась, это не очень удобно всегда смотреть, когда он очень близко. Так. Не знаю просто, где правильный проход, где нет. Поэтому пройдемся везде, в принципе. Нет, здесь мы уже были. Идем налево. Так, здесь работнички работают. Мне очень жаль, но ресторан закрыт. Блять. Я зря, походу, зашел в ресторан. Ну ладно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Добиваем ее. Отличная жизнь. Ах ты, сука. Ух я ты, блядь, ай яй Гигант, гигант, уйди. Да, блядь. Подняться. Ой, сейчас будет 31. Сука, 31. Я даже не сбросил счетчик, оказывается. Ладно. Да, блядь. Да, ебать, еще и бутылку не поймал, нихуя. Так, а есть что-нибудь, что бы я мог взять в руки и отлупить вас чем-нибудь? Нож там, например, кухонный. Ни одного ножа реально на кухне? О, я не зря сюда пришел. Тут один из драконов. Давай, проснись. Так. Пошла вон. Тихо, тихо. Ты не видишь, у меня блокировка слетела почти. Пошла вон, блядь. Бля. Так, дайте заново. Как заново начать? Да-да-да. Так да, будет быстрее, так будет проще. Потому что две да. смерти подряд, это прям вообще не круто. Я забываю про блокировку. Так, все, погнали, погнали, погнали. Так, на кухне надо стопудово зайти. Сто пудово. Там это статуэтка. Как это? Храм, Ну не храм. Как же это называется-то? Когда, богу, блин, я забыл. Ладно. Так, первого мы можем как-то В принципе, мы можем подножку поставить. Пушечную, да? Да, ага. здорово жалеешь Ага. чем Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай, давай, беги ко мне. Беги ко мне. Вот так. Почти полная жизнь. Отлично. В прошлый раз я чуть-чуть получше с ним справился, но все равно. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь, сэр? С ними драться я не очень хочу, День. поэтому Он просто в своем офис все, находится на вершине здания, просто Все хорошо. Хорошо. Так, никакого оружия я здесь не вижу. Здесь нужна ключ-карточка, да? Мне так просто не дадут войти. Ага. Так, ну заходим сюда. Но но мы уже поняли что нас ждет первого вырубаем второму ставим подножку Нервы От... отлично минус еще один Безумнее. сразу тихо тихо тихо тихо тихо отлично вообще отлично увернулся. отлично ай яй Ай-яй-яй-яй-яй. Ай блять. Разучился драться. Ебаные пороги. Да как это разучился драться? Тихо. Да его бей! Да не того пьешь, блядь. Сука, еще не того бил. Все это время. А, вот жертрес так просто не опрокинешь, поэтому сделаю вот так. Отлично чек смерти сбросил. Вообще отлично. Так. Фух. Ой, чек смерти сбросил. И остался всего с одной смертью. Ну, у меня висит одна смерть, по крайней мере. тысячи. Почему он дешевле стало? А, возраст 29. Все, я понял. Будет по возраст 30, она его подражала. Так. Давайте-ка здоровье при тейкдауне, наверное, прокачаем. Или стоп, или запас структуры. Полезная штука, но. Блять, полезная штука <смех> Так Запас концентрации Увеличить урон И эффект наносим оружие. Давайте вторую нее наверное Блин, что же прокичать Запас концентрации, полезная штука Я ее коплю просто очень много, редко трачу Поэтому берем ее Берем ее Так, первый из трех драконов Светилище, я вспомнил как это называется Так, здесь мы разобрались Хорошо. Идем дальше. Теперь можно спокойно идти сюда. Здесь у нас пока что проход есть. Здесь. Обычный проход. Подъем наверх. Как раз о чем нам и говорили. Но мы пойдем дальше. Стоп! Их там слишком много, блин. Ну похуй. Или не похуй. <laughs> не, похуй, погнали. Сегодняшний урок окончен. Мне нужно встретить нашу работу. Встретить ей гости надо. Ой, ой, ой! ой. Давай, Куда, блядь, проспаться? Я их и так завалил. О, у меня уже структуру, кстати, много. Отлично. Мне бы жизни. Ага. Ага. Ага. Блять, я хотел его так добить. Лови. Тихо, тихо. Ага, сейчас, блядь. Хотела. Ух ты, блядь. Ты oh, oh, oh, oh, oh. Да ничего страшного. Тихо. А, полови подошечку, блять, еще одну. Тихо, тихо. уронил уронила меня все-таки. Блять. Ой-ой-ой, очень мало структуры, очень мало структуры. А что, побегаем? Блять. Ладно, добегался, нахуй. Не, побегать была плохая идея. Ну, хотя бы сейчас будет 30 лет, правильно? Все, так хотя бы ну, как-то получше. Тебе удалось впечатлить меня. Конечно. Блять. Надо бы вообще всю структуру просто на нее потратить. Так, ладно, я понял. Давай. Так будет просто правда лучше. Я же дурак. О, счетчик смерти сбросил. Бля, можно было и сумку с деньгами в нее пнуть. Смотри, Знаешь, что сейчас делаем? Это, конечно, нечестно. А я не могу ее ударить? А могу. Да ладно, ничего не изменилось, но ударил, побил и побил. Так, это такой же подъем наверх, как и тогда был, да? Хотя фиг знает. Нападут, не нападут, интересно. С... Ага, я понял. Она нападут. Нет. Добей ты ее, блядь. Бля, они еще быстро. Вот когда я ее уронил в первый раз, было вообще прекрасно. В чем дело? Блядь. Лови, конечно. Отлично. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тих, тих. Размахалась нервничаю. тут, блядь. Конечно, нервничаю. Да, бутылку возьми. Красавчик. Так. Так, подождите. Так, сюда вообще заходить, судя по всему, не очень-то и стоило. Не стоило это почти всему хп. Я забыл, как писать жизни. Ну ладно. Нападай. А, вот и второй дракон. Надеюсь, второй. Ну да, навыки я все прокачал специально. Запас структуру увеличить. Максимальный запас структуру увеличить. Здоровье при тейкдауне. Структура на этот раз На этот раз структура Так, ну пойдем прямо че нам? Или стоп, или что Да? Ага, дверь в ароматический сад закрыта. Хорошо, пойдем Вам сюда нужно пройти процедуру очищения. Хорошо Блять, у меня это, оказывается, не наполнилось а! ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой Опасно. Молодцы. Ух ты, блядь. Ух ты. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, ребята, тихо. Тихо. Молодец. Понятно. Я очень зря так вот сделал. Оп. Блядь, блядь, блядь. Это было очень больно. Размазня. Блядь. Ух ты, ебать, он еще и хватать умеет. О, это было все очень-очень зря. По-моему, я зря сюда пришел. Блядь, я же тебя стул пнул. А, да, я теперь понял, почему здесь будет тяжко. Я поражен. Конечно, ты поражен. Тебе стоило остаться дома. Бля, да шо ж такое-то? Шо ж так больно-то, блядь? А, тут еще и меч был, оказывается. Блять. Плохи мои дела. Бесит то, что Невозможно. вот я вот взял колющее режущее, да? А им похуй. Это если... О, вот розмазня. видите? Да ебать. Да как это? Да какого хуки? Какого хуя ему вообще хуй? Бросайте оружие. Хорошо. Назад. Назад, уйди. Лови. О, блядь. чучек смерти более-менее сбросил. А, и ключ получил от Ладно, не зря сюда пришел. Но сейчас сюда нельзя идти. <laughs> если буду перепроходить уровень. Надо запомнить. Что здесь я чисто ради ключа бля, был. Был. Это было страшно Так, а по-другому... А, ну да, по-другому его не получить Все, то есть я открываю спокойно и пошел Да Хорошо Блин Один, один Ага, дохрена Хорошо Блин Конечно Когда меня... Так лупят блять подъем 35 лет хватит вставай он не в силах держать. да ты хускуяли вы же раньше себя так не вели блять бросай оружие и их по блять великаша Давай добиваем его. Ну хоть чуть-чуть жизни дали. О, счетчик смерти сбросился. А вот им не похуй, блять, понятно. Отлично, минус. Еще счетчик смерти да сбросим. Фу, тяжко. Так, здесь мы были. Или стоп? Нет, здесь мы не А, мы хотели здесь пройти, но не смогли. Так, у нас было два дракона. Так, не знаю, что это. А, а как? А не как. Ладно. Сколько у меня структуры интересно. Потому что я сейчас поднимусь, я, наверное, буду с ним сражаться. Ой. Тихо, тихо, тихо, тихо, бля. Да конечно, блядь, мне даже двинуться не дают. Почему я не смог увернуться назад? Почему? Конечно, нервничаю. 36 лет. Сейчас я к нему приду. Старый, старый, блядь. О. Пойдем со мной, короче, вниз. Бросайте я кирпич оружие, возьму. Сэр. Это был отвлекающий маневр, дура. Тебе стоило остаться бля. дома. Тихо, тихо, тихо. У меня есть еще кирпичи, подожди. Положи это сейчас же. Блять. Да-то, да. Размазня. Да ты, сука, блядь, ебучая стенка со спины, блядь. Конечно. 36. Ну почти 40, бля, мне нужно еще один дракон срочно, чтобы тогда он убийство быть. увеличить. Я ж не может, блядь, я же бессмертный, блядь. мне закончить этот бой сейчас. Блин, сколько же, блядь, они из меня кровь выпивают твари. Да, они очень тяжелые. Пойду с кирпичом хотя бы туда. О, привет. Путь, Лови. Ты меня расстраиваешь. Да ты, сука. Да, блять. Да. Блять, как вы меня бесите со своими нижними ударами, блядь. Подъем. Блять, сорок. Все, пиздец. Тебе не стоило а. вставать. Конечно. Бля, как меня эти нижние удары бесит, Сука. умею делать нижние удары Без сука блять конечно я едва поспеваю мне уже сколько мне уже 43 года А сколько там 70 максимум да помню 70 Ладно, это будет последний раз блядь, пришел просто в локацию почему блять тогда так все просто прошел блядь, а сейчас даже не могу просто какого-то парня завалить блядь. Как я вовремя получил эту ключ карту, бля. Ладно, пойдем. Посмотрим, насколько тяжелый будет последний босс. Да, сейчас будет босс. Третий дракон. Блять, не успел. Ну ладно. Осмотрение структуры, увеличить О, щучек смерти можно бросить. Закосарь. А давайте сбросим, посмотрим, как это выглядит И все? Да, охуенно, конечно, зря Ну ладно Зря, ну ладно Надо лучше чем другое прокачать Ну посмотрим, может быть, я хотя бы пройти смогу как нибудь богом станет Шло много времени с тех пор как я учил тебя ты меня мы были семьей по крайней мере так я считал но затем когда наступили тяжелые дни твой отец показал свою истинную сущность ему не было до нас никакого дела он изгнал меня он оставил нас Блять, битую птичку расхуять скажи что бы ты сделал, чтобы спасти от неизбежного тех, кого любишь? Перешел через все границы, нарушил все правила. Бросил вызов самой смерти. А. Понимаешь, он воскрешать умеет? Воскрешать. Воскрешаться. О. Ты жаждешь нести, брат. Я с братом сейчас буду драться. Так это брат был. Все это время? Покажи свои на... Где моя палка, блядь? А, вот она. Отлично. <плес> а, с палкой нету ничего. Моя дочь грумее. Оп. А, а, а -я -я -я. Давай, старайся лучше. Хорошо. Да, блядь. Да, ебаный, хуй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да как это, подождите, я что ему ничего не могу сделать? А нахуй тогда структуру качал столько времени, блядь. 44 года. Столько времени структуру качал, блядь. Подождите, а чё, я ему реально ничего не могу сделать? А нахуй она мне тогда нужна? Тихо, не прокатит. Давай же, старайся лучше. Восемь лет. Не верю. Всего восемь? Блядь, опять у меня палку пробил. <рых> да блядь, я ж нажал уклониться влево, причем. Влево, не вправо, влево. Сколько у него Попробуй жизни? Хорошо. Блять, у него жизни я и <плёк> Да я же уклоняюсь, сука. <плёк> Палка поломалась немножко. Ну ладно, не столь страшно. Она хотя бы ему структуру Давай, побыстрее снимет. Да, блядь, жму уклониться от а толку. Блять, бля, не зря я еще чем смерти сбросил, походу. Потому что мне было бы уже, блядь, за 50 нахуй это точно. В юности ты никогда не проявлял должного десерта. Сейчас я вижу, что ничего не случилось. Конечно, у меня выбора-то не особо, сука, много. Блядь, ничего не могу ничего не могу сделать. 8 лет, не верю. Тихо. Тихо, блядь. Давай, старайся лучше. Да, блядь, да, блядь, сука. Ах, что ж так тяжело-то? Ущерб Давай, здоровья старайся меньше. Старайся хорошо, хорошо. Почему сразу ступиться-то? <звы> да назад уклоняйся, блядь. Медленный хуй. Я еще и постарел, теперь еще и хуже, блядь. А там еще и вторая фаза, помните, да? Ага, сосать Фу, Первую мы одолели, хорошо. Первую фазу. Так, сколько у меня уже полчаса, В конце на концов, ты по-прежнему все тот же ребенок. Сам, блядь, не лучше. Ты видел, сколько мне лет? Как в ту ночь, когда я убил твоего отца. У. Ты стоишь сейчас передо мной только из-за этого медальона. А Дом, что будет, в курсе. если я заберу его у тебя? Вернется ли к тебе страх смерти? Кажется, что напуган здесь лишь ты. Допустим, вторая фаза пошла. Ебать. А я могу? Ничего не могу. Да блядь. Ой, сука. Да Семь лет, блядь. Вижу, твое тело перестает тебя слушаться. Конечно, мне столько лет, блядь. Да, я даже ничего, блядь, сделать ему, по-моему, не могу, блядь. Тихо. Да, от Ой, от от меня. Блять, я качал структуру все это время, блядь. Ты слишком полагаешься. И получается, что мне надо сейчас да перепроходить, не получается, некоторые миссии, чтобы не структуру, блядь, качать. Его не было научить... Блядь, его надо к стенке, кстати, прижать. Тихо! Да встань! Встань ты, блядь! Да, блядь! Да баный! Пни! Пни ты, ты, ты его в стену, блядь! Сука! Вставай! Последний раз, последняя попытка, потом придется перепрыгнуть. Я Я спас столько людей с тех пор, которые... Как... Это последняя попытка, отца, ...но для тебя это не Блять, еще и нижний удар. Вообще можно попробовать идеально этот ставить. Блок. Но все, меня поймал и пиздец. я просто столько времени структуру качал, чтобы, блять... Бей! А, вс. Я. А, последний раз, да, сейчас поднимусь? Поднялся, блин. 75 лет. Последний. В юности ты никогда не проявлял должность. У меня ж руки все вспотели. Ну, заебись, блин. Беги. такая если я сейчас сразу гону его. Ага, понятно. Так, так, так, бей, бей, бей. Так, сейчас. Назад. Назад. Ага, я понял. Ух, я сейчас так давно-давно, не... это давно, не был так сконцентрирован. Повторить попытку. Ладно, вернемся, когда вернемся к боссу. Так, надо сейчас, сейчас подумать, как к нему лучше пойти. Ключ у нас есть. Фу. У нас есть некоторые вещи, которые мы можем пропустить. Но драконов надо взять обязательно. Так, сейчас, ладно, сейчас подумаем. Сейчас подумаю. Так. Так. до сюда кое-как. Так, мы это можем, да, пропустить, да, можем. Блять, я палку забыл. Так, понятно. Просто с палкой было бы как-то поудобнее немножко. Блин, он еще когда так бьет, прям вообще страшно становится. Так, бей, бей, бей, бей, бей. Да, бля. 3-6 лет. Не знаю, получится, не получится. Это все, на что ты После 8 лет... Сейчас будет подножка. Отлично сыграно. Да, блять, он куда так бьет, я щиплю, как он тут бьет. Давай же, старайся лучше, тупица. Восемь да. лет, не верю. Не О, верит он. Сейчас, блядь, поверишь. Так, сейчас будет подножка. Тихо. Аккуратненько. Я так и думал. Так, сейчас будет подножка, давай, нет? Блин, ну у него, по крайней мере, слабость в том, что с него надо проще уклоняться назад. 8 лет. Не верю. Будь бы палка, конечно, было бы. Блять. Было бы попроще. Ну да, против него удар этим самым. Подножка, точнее, подкат вообще никак не работает. Сейчас будет подножка, наверное. Нет, не будет. Отлично! сейчас Нет, не верю а, а. сейчас хорошо вроде идем практически хорошо блять меня аж прям Фух. аж прям ух тихо подножка блин как как этот я удар делал, когда он потом с ноги бью Мне надо понять, как я это делаю. Подножка Не вот этот вот, а с разворота Ай-яй-яй Ай-яй-яй Ай Больно Да уклоняйся Кстати, я заметил, что с возрастом он, по-моему, реально медленнее уклоняется Да ладно, ему там чуть-чуть-то осталось Давай, старайся Давай Оглушение, где ты, блядь? Ёбаный рот, как долго нахуй. Бля, у меня еще жизни нихуя там не осталось. Так, ладно, мы это видели. О, жизни полные. Ёбнешься. О, вот это сейчас было, конечно, неплохо, но меня поймал. Подножка? Нет. Вот эти супер удары его, блядь. Блять, блять, блядь. Блять. А, он становится, по-моему, мощнее даже. Не, не то чтобы быстрее, у него как бы меняются некоторые атаки, он, и он бьет сильнее. Но меня понимаю, что здоровье уменьшается. Но, блять, я же сильнее не становлюсь. Не, я становлюсь возрастом сильнее, я забываю об этом. Еще и структуру на нем не применить, блядь, нихуя. Во, во! Вот как я это сделал, блядь. Я просто понял, что надо нажать на игре потом, в этот определенный момент перехвата. Блядь. Да тихо ты, хватит ножками с ним махать, блядь. Отлично, блядь, я по-моему вообще сейчас как не в себя играю, блядь. Еще и парирование умудряюсь сделать, блядь, иногда. Тихо. Вот если бы, кстати, не в вот этот удар вниз, который мне реально уже не в первый раз выручает, когда он падает с ноги, удар. Тихо. Не, не даем, не даем ему. Блядь, вот этот нижний крысиный удар, блядь, как же я его ненавижу. Нижний крысиный удар, блядь. Фу, как я устал ее проходить. Блять, вот этот мой красивый удар, который на нем не работает. Зато он очень хорошо помог мне дойти до него побыстрее. Плюс у меня ключ спас, мне не пришлось ходить к этим козлам. Но все равно в некоторые моменты я был в проех. Еще я прокачал, короче, за уклонение, Типа у меня структура восстанавливается. Поэтому она, в принципе, и как-то меньше сбрасывается в целом. Да блядь! Давай! Давай! Сука! Ключа от отоб... того! О, она забрала! Блядь, как я устал! Сейчас будет третья фаза? Нет, не будет! Я уже испугался, если честно. Я и так-то очень устал. Вон, у него тоже руки, как у меня, дрожат сейчас. 40, да? Так. Ну, на отца сок, кстати, похож. Так, что это? Так, где-то я очнулся. А, могилка. Типа отца и брата. Твоей ну как... Сифу – это единственный способ спасти их. Тебе не удалось сдержать клятву. Я не терплю недостойно. Уходи. Я его не крал, кстати. Тот, что владеет кунг-фу и уде, дает другим понять, что ему по силам сломить их. Так? Удары его рук подобны грому. И у противника пропадает желание сражаться. Так. Ой, молодой, смотрите, помолодел, блядь, наши дни. Так, не понял. Так, не понял, что все заново? Нет, не все заново. Так, что за веточка? Это было на дереве Яня, что возвышается над двумя могилами. Две заблудшие души, это стало для него началом конца. кто владеет, а, ну сломите их, бла-бла-бла, это и есть УД. Так, хорошо. Я не нашел, кстати, еще какой-то ключ. Еще пару предметов, тут ключ, тут пару предметов Еще пару предметов, так я не понял Трущобы А, ну все, я могу все заново 29, 29 лет Начало Так, а и все, что ли? Типа? Не понял, а почему у меня и дерево какое слабенькое? Все навыки прокачан, на дерево слабенькое Не понял Что-то здесь не так, блядь Потишили в первую локацию, потом здесь придется, придется заново проходить, блядь. Сбрось ситуацию, пассивно, завершить обучение. Так, не понял. То есть я могу в возрасте 20 лет... А, нет, только 29. Что здесь не так? Ну, как я понимаю, это конец. Так подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Спасибо за просмотр. Также на Телеграм. Спасибо, ребятчики. Пока.